всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы пишем расклад на тему каким будет наш июнь и, и не знаю нужно ли оставлять вот ссылку да может где-нибудь здесь я оставлю ссылку на расклад прошлого месяца где я делала да каким будет май я не знаю, как вы, я всегда пересматриваю, сравниваю, где-то что-то отзывается, где-то что-то нет, вот, ну, мне было бы интересно, если бы написали обратную связь, вот, у кого что отыгралось, сегодня у меня классика э, в руках, будем делать все три расклада на одной колоде, позиции вы видите, да, перед собой, тайм-коды есть в описании, либо на, если вы найдете курсор, на проигрыватель, да, то есть там видно вот на этой линии внизу видео, в нижней части видео, видно глава разделения, где какая позиция. Так, жарко у нас уже стало, вот, уже люди на море ходят. Готовы? Я сегодня такая солнечная, да, в желтеньком таком, когда-то мне Александр э, писал э, о том, что, Лени, вам так идут светлые цвета. Вот, но я предпочитаю черный. Ладно. Приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Посмотрим сегодня. Каким будет ваш июнь? Я говорила, что лето будет лучше, чем часть зимы и э, весна. Вот, но посмотрим. Так, каким же будет наш июнь? Ну, могу сразу сказать, что Великие Арканы не выпадают. Поэтому здорово, когда не выпадают Великие Арканы, ничего такого страшного нету. Да? То есть, в принципе, мы можем повлиять на любую ситуацию. Так, здесь у нас две карты выпало. Ага, что у нас там... Будет проходить, происходить с людьми, с социумами. Так, причем такое, знаете, какие-то перемены. Вот, и причем это выпалят сразу два великих аркана. Ну, я ничего не перепутал, нет. Вот так. Так, а общая, общая энергия. Июня какая у нас будет? Четверка мечей ну, такая, знаете, отдых, отдых, перекур, да, когда устал. Устала я бороться, устала, либо устала от всех этих трудностей, сложностей от того, чтобы где-то принимать решения, что-то обдумывать. В общем, все мне надоело, оставьте меня э, в покое, я ушел, как говорится, ушла в монастырь, на подумать, на отдохнуть. Вообще энергия такая, знаете, когда... Э, не хочу ничего делать, да, вот... Не хочу. Не потому что лень, а потому что э, где-то нужно э, взять какую-то передышку, где-то кто-то, может быть, будет э, делать акцент больше на духовность, на то, чтобы найти ответы на э, вопросы именно в духовном, да, кто-то что-то там, может быть, читать будет такое, но не для того, чтобы изучать, а вот э, больше как-то для, хочется сказать, для успокоения, да, своей души, как есть расклады, чем сердце успокоится, вот здесь ваше сердце, оно как будто бы успокоится э, чтением... Э, Литературы какой-то вот э, духовной. Вот. Но, в принципе, общая энергия бездействие. Да? Я не вижу, чтобы было какое-то действие. Причем, знаете, так интересно: сейчас я вам буду рассказывать, да, но э, выпало три десятки э, из малых арканов, да, то есть завершение. Ощущение такое, что вот вообще все завершается. Все завершается. И э, в принципе великих арканов э, как таковых и нету, да, вот, кроме друзей социума, что я говорила, и финансов. Вот с финансами, да, здесь выпадает аркан справедливости. С финансами здесь будет, смотрите, либо финансовый аспект, либо какой-то, знаете, пересмотр да, вещей. То есть вы как будто бы будете заново... Переоценивать, переоценивать, правильно, да, сказала, переоценивать ситуацию, связанную с финансами. Либо здесь деньги может, вам будет, придет каких от каких-то государственных учреждений, да, возврат каких-то денег. Там, я не знаю, оплатили налоги, а тут какую-то часть вам возвращают. Ну, я не знаю, как в ваших странах работает налоговая система, да, но вот здесь вот что-то такое. Либо какая-то задолженность, да, и здесь будет возврат. Либо здесь вот как-то, знаете, может появиться такое желание, что вот я хочу тратить деньги именно... Вот по справедливости, да, для себя, то есть вот что заслужил, да, то хочу вот как-то появится такое желание что-то потратить на себя для своего какого-то удовольствия. С другой стороны, вот как будто бы, знаете, вот будете все высчитывать копеечку до последнего цента, да, цента, например, куда мне что потратить. То есть здесь все должно быть как будто бы с финансами правильно. И вот у меня по ощущениям энергия, она многогранная, то есть для кого-то могут возвращаться деньги, причем достаточно большая сумма, вот. а для кого-то надо будет заново как-то вот посмотреть, какие источники доходов, да, то есть вы будете просто интересоваться, куда можно будет как-то, откуда можно будет получать деньги» как можно зарабатывать иначе, причем законным способом, да праведным способом, может быть здесь будет желание пробовать методом, знаете, как-то проб и ошибок, получать, ну как можно еще заработать, да, вот именно законным способом вы как будто бы будете искать, дополнительные какие-то заработки может быть здесь даже и ограничения финансов да но вот какая-то такая либо здесь правильно все должно быть да вот все по закону либо наоборот здесь будут какие-то ограничения связанные с финансами ограничение будет связано как-то знаете вот что-то потратить на себя да будет вот это желание которым я говорила да потратить на себя ну то есть типа я что не заслужила но я вижу, что э, присутствуют какие-то ограничения. То есть, допустим, если вы э, хотите как-то вот на отпуск э, куда-то потратить, да, поехать отдохнуть, расслабиться с друзьями, куда-то так, э, знаете, на природу выехать. Вот здесь как будто бы вот все какие-то рамки, но ну, не будет хватать денег. То есть на отпуск не хватает. сори, но не хватает. Да, здесь будете расстраиваться, переживаться, переживать по этому поводу. Но я не вижу пока, что вот финансовая сфера, она, она будет какая-то благополучная. То есть здесь как будто бы, знаете, может быть вы еще и как-то на какие-то документы да, будете тратить деньги. То есть денежные какие-то документы здесь будут, очень много обязанностей, очень много каких-то трудностей, там я не знаю вот государству как то э, что-то платите государству налоги могут повыситься какие-то вот что-то такое ну в общем э, финансы вообще как-то ну трудно трудно трудно трудно к сожалению я не вижу э, здесь денег хорошо э, что касается э, вашей коммуникации вообще знаете у вас не будет никакого желания как-то общаться с другими людьми, вы будете закрыты. Больше как-то в своих раздумьях, да, воспоминаниях, может быть, будет еще такое ощущение, что ну, я не хочу как-то очень много шишек набили в прошлом. И, ну, вот вам неинтересно будет общаться с людьми, да. Вот из-за того, что вся, весь месяц такой, знаете, вот он начинается по четверке в мечей вот эта вот энергия, да, у меня нету сил сил как-то вот на общение, на праздник, ну, даже не то, что нету сил, у меня и желаний нету, вот здесь главное такое, что вот, ну, нету желания, не хочу, и нету этой легкости э, жизни, вообще хочется ничего не делать, да, вот. Здесь не апатия, а здесь вот э, э, у меня нет как будто бы возможности решить э, какие-то дела, вот, и, а поскольку я не могу ничего сделать, ну вот, условно говоря, да, не могу, нету денег, ну и как я пойду куда-то веселиться, да, то есть, ну денег же нету, поэтому, ну, я лучше дома побуду, вот здесь вот какая-то такая энергия, и поэтому ваша коммуникация, во-первых, ну, не будет каких-то передвижений, я не вижу, чтобы было, были какие-то э, дороги, передвижения, да и коммуникации, в принципе, по девятке жезлов нету, а если будет, то вы как-то будете, знаете, вот все равно держать какую-то дистанцию, от людей, как-то отгораживаться. Не знаю, будете придумывать какие-то отговорки, чтобы не общаться. Вообще у вас не будет желания куда-то там поехать, вот, как-то с кем-то поговорить. Вы будете замкнуты на себе, замкнуты на себе знаете, какая-то вот э, будет присутствовать э, защитный какой-то такой механизм в плане того, что вот пока я тебя не трогаю, да, и ты ко мне не приходи. А если подойдешь, то э, сам виноват, да, э, сам дурак, я же тебя предупреждала, что ну, не надо, потому что энергия такая э, по рыцарю э, мечей, она такая достаточно... Ну, жесткое, потому что нет желания взаимодействовать с миром вообще. И отсюда будет вот это, вот, знаете, отстаивание своих каких-то границ. Да? Вам как-то будет все равно, если вы друг другу, ну, либо другому человеку как-то раните. Почему? Потому что, ну, вы находитесь не в ресурсе, да. Вот, и, в принципе, я никого не провоцирую, я ничего не хочу, и ты ко мне не, не подходи. В доме могут быть какие-то конфликты, могут быть какие-то э, ссоры, э, приезды, уезды, да, кто-то приедет, кто-то едет, причем, ну, э, молодые люди, да, здесь не, не, не взрослые, какое-то движение, да. А, какие-то даже предложения будут, но ну, вот у меня такое ощущение, что вот, чтобы вам не предлагали, да, куда-то вот пойти, сходить, вы как-то вот, ну, просто, знаете, бывает такое, что вот я не в настроении, я не в настроении, не хочу, поэтому и, и отказываюсь. То, что касается эмоционального плана, знаете, вот любви, какого-то там удовольствия, может быть, какие-то эмоции, да, Здесь вообще все сложно, потому что выпадает десятка жезлов, да, то есть такое ощущение, что я на пределе, да, а вот очень сильно усталость. У меня такое ощущение, что вот вы заходите в июнь очень-очень усталыми, вот прям как будто бы это, знаете, какой-то вот пик, предыдущих месяцев этого года, да, который довел вас до предела. Да, вот сложно все. Да, здесь, здесь вообще не про удовольствие. Если есть какая-то эмоция, то, знаете, вот какой-то вот просто груз ответственности да вот я должен я должен и какая-то как, как некие вот у меня ощущение зомби как, как как зомби я делаю то что я должен я на пределе я вообще уже не человеку я просто вот робота вот какая то так, какие-то такие эмоции но хорошо знаете здесь еще эмоции будут даваться очень сложно да а, потому что подать все-таки король кубков, да, это вот э, про любовь, в отношения. Ну, то есть э, здесь э, даже тема отношений, она будет какая-то ну, трудная, сложная. Сложно будет как-то э, что-то менять. А почему? С чем связана эта сложность? С чем связана эта трудность? А, с королем мечей. Знаете, здесь какая-то пара, может быть, кто-то из прошлого, да, появится, у кого были как-то вот отношения. И либо здесь, знаете, могут появиться два человека. И как-то если определяться, с кем пойти, да, вам... Как-то, может быть, будет сложно. А так, если в общем мы говорим про эмоции, то здесь эмоции, они такие, знаете, холодные, очень резкие. Может быть, однозначно в таком состоянии вы будете находиться как-то вот в обидах, ну обижаться будете. И это понятно, потому что, когда нет настроения, то все нам не нравится. Да, в низких вибрациях ничего нас не, не удовлетворяет. Вот. Но хорошо, что это все вот завершается, понимаете? То есть десятки – это всегда про завершение. Это вот как, как, какой-то пиковый момент. Да? То есть даже если это отношение, да, то здесь будет вот, э, э, завершение. Даже, знаете, я бы не сказала, что здесь идет завершение отношений. Я бы сказала, что здесь, если у кого есть отношения, завершение каких-то э, трудностей, сложностей каких-то преград, которые были. Здесь однозначно какие-то перемены должны быть. Чем они связаны? Ну, аркан мира, да, завершение. И солнце. Здесь начало. Но, понимаете, у меня такое ощущение, что вы как будто бы, ну, вот вам тяжело будет это завершить. Я не знаю, завершить старый какой-то формат, что ли. Либо определиться, потому что здесь все-таки два короля выпало. Да, определиться, с кем я пройду э, свой путь. Либо эм, вот как-то в новое вам будет почему-то... Я не знаю, с чем это связано. Но с чем это связано, что вам сложно будет пойти? Сил. Здесь как будто бы сил нету. Как-то вы решиться не можете на это новое. Вот вам дают шансы, понимаете, а вы их, я не знаю, здесь могут быть какие-то сценарии. А, вот здесь как-то про честность, да. Вот может быть вы боитесь ответственности в отношениях. Если это для тех, у кого есть отношения и хотят перейти на более серьезный какой-то уровень, здесь какой-то вот страх. Не знаю, какие-то сценарии начинают скрывать, ощущение, что вот всплывают страхи, как только говорят о какой-то серьезности здесь, о каких-то переменах, да, более ответственных, вот какой-то страх, я не знаю, это может быть и у вас, это может быть и у вашего партнера, вот. Но если все-таки для тех, наверное, кто в отношениях, ну, либо в семье, да, то здесь что-то э, должно поменяться потому что так как сейчас вот в вашей семье да вам это не нравится но ну, здесь очень как будто бы э, усталость я не могу сказать что отношения плохие или вы друг друга не понимаете или конфликты ссоры здесь вот причина усталости просто-напросто да я не знаю вы устали муж устал жена устала партнер устал вот здесь что-то такое если у вас нету и вы хотите отношений да то здесь ощущение того что вот ваше старое восприятие либо подход к отношениям он должен измениться у вас как будто бы нету желания понимаете пойти в новое ну вот как я как будто бы привык да и причем вы это можете обосновывать, как у меня много обязанностей, там, я не знаю, если вы в разводе, например, у меня есть дети, у меня есть другие обязательства, и я из-за них не могу построить новые отношения, ну, как будто бы, знаете, ощущение, сори, как от некая отмазка, когда я не готов, в принципе, и не очень-то хотите, да, вот вам, вам как будто бы трудно, сложно, но я уже с этим привык, я, я не готов идти в новое. Здесь разные причины могут быть. Что касается работы, подать десятка кубков, в принципе, такая карта достаточно позитивная. И с одной стороны, в контексте эмоций, да, вы получаете удовольствие, ваша готовность там что-то делать, меняться, да, вам это все будет нравиться, но с другой стороны, это все-таки десятка. Десятка у нас говорит всегда про завершение. Про завершение чего-то, знаете, вот пик, какой-то вот результат. Может быть, вы в работе будете получать, ну, собирать урожай. Угу. Вот как-то, знаете, по заслугам. Вот здесь вот по работе, да, как будто бы все будет хорошо. Вы по заслугам будете получать то, во что вкладывались. Готовность ваша что-либо делать, да, она тоже как-то вот действовать, она тоже присутствует. Что касается партнерства, да, то здесь вот десятка мечей, да, тоже опять какое-то завершение. Вот у меня, невзирая на отдельные какие-то сферы, я могу в общем сказать, что знаете, вот... Идет завершение, да, усталость присутствует, но все равно вы близки к тому, что что-то новое ворвется в вашу жизнь, что-то новое, яркое, причем, знаете, вот говоря о, о том, как вас видят люди, например, вот вы закрываетесь от коммуникации по девятке жезлов, а люди вас, например, видят как победителя по аркану колесницы, и дьявол сразу выпадает. Человека, такого очень, знаете, харизматичного, да, в коммуникации, человека-победителя, который достигает того, чего он хочет, движется вперед, очень так, знаете, успешно, целеустремленно, иногда даже не может быть в некой степени по головам, да, но человек, который получает то, что он заслужил если мы говорим например о ваших друзьях то здесь люди могут как-то например вас искушать на то чтобы вы двигались дальше вот как-то вот вас вытаскивать вытаскивает буду да не будут оставлять в покое и вот это вот и будет вызывать у вас какую-то такую агрессию и недовольство вот что касается ваших целей как таковых, то есть желание пойти в новое, мысли буду даже об этом, но вот все равно присутствует какой-то вот элемент ностальгии прошлого. Что это за прошлое, о котором вы как-то вот будете вспоминать, тогда, когда вот, по аркану силы, когда у вас была сила. Когда у вас была сила, когда у вас было хорошее настроение, я не знаю, что здесь будет происходить. Хотя, в принципе, по здоровью я не могу сказать, что у вас здесь не будет здоровья или либо как-то вот не знаю, как-то что-то вас будет беспокоить. Нет, ни в коем случае. В прошлом вы как будто бы, знаете, ощущаете себя как человека, который м -м, вот был, как говорится, на коне. Очень э, человека, который э, мог управлять своей жизнью, человек, который мог э, реализовывать то, что он хочет. Вот. И как будто бы у вас будет постоянно воспоминание о прошлом, о, о былых каких-то днях, когда все было хорошо, когда все было э, так, как вы хотели. Да? И общение, и радость, и веселье. Вот здесь какая-то такая э, э, ностальгия по прошлому. Хотя вот люди вас будут как-то вытаскивать э, из вашего депрессивного какого-то такого пассивного состояния. Вот, но... Даже я просто смотрю, еще раз пересматриваю, перепроверяю э, э, тему э, любви, детей, вот э, э, э, эмоции то то мне не очень нравится. вот такое чувство, что когда-то было хорошо. А сейчас, в этом месяце, не очень. И если как-то вы будете закрываться от партнера, то это, скорее всего, вы, а не ваш партнер. Я вижу какую-то вот закрытость все-таки» сценарий на который вам нужно будет обратить внимание вы будете его прорабатывать это все что связано с вашими волнениями тревогами какими-то переживаниями где-то может быть чувство вины где-то может быть какие-то страхи но вы знаете вот все-таки переживания У меня такое ощущение что личная жизнь либо все что связано со статусом то есть это может быть даже и социальная ваша жизнь это либо вот как-то вызывает у вас чувство вины, либо ответственности, либо вины, переживания, в плане того, что либо я не достиг этой императрицы, да, этого статуса некого определенного, либо я не могу его достигнуть, либо я его боюсь. То есть здесь вот может быть по-разному. Но однозначно причина будет связана как-то со статусом. Может, вы будете бояться войти, а в отношении, да, если мы говорим, например, статусные, либо как-то вот по работе, да, достичь какого-то вот успеха, статуса, либо, ну, вы не идете в новое. Ладно сейчас я просто если я буду думать размышлять и ощущать что, что здесь происходит в общем общая энергия да, подведу итог на что вам нужно будет обратить внимание в этом месяце а, на знаете на какую-то вот вашу а, неуверенность в плане ну вот опять таки мне идет в плане а, достижения вашей какой-то мечты ваших каких-то желаний а, Какого... А здесь вот идет внутренние... внутренняя, то ли борьба, то ли идет какая-то притирка с внешним миром, то ли конкуренция. В общем, знаете, у меня ощущение того, что я не верю в свою мечту. Вот здесь вот общая такая энергия ее не будет. Я не верю. Такой девиз будет. Что вы не верите, почему вы не верите, здесь у каждого будет индивидуально. Ну, совет, совет вам. Здесь вам нужно семерку кубков. Какая-то, знаете, какие-то иллюзии присутствуют, вам нужно будет определиться. Определиться, куда вы хотите пойти. Потому что не уверены. Вы ощущение того, что в июне вы будете не уверены за, в своем завтра. И это будет главная причина того, что с вами будет происходить. Либо вы не сможете как-то определиться, куда мне пойти, что мне нужно сделать. Либо здесь вот это вот энергия мало, мало энергии будет, мало огня, неуверенность. Вот я не уверен в своем завтра. А знаете, неуверенность, потому что вот император выпадает. Не берете ответственность за свою жизнь. Вот здесь, конечно же, главное. Главная причина – это ваши страхи. Ваши страхи и ваша тревожность. Здесь очень низкие вибрации будет весь месяц, поэтому имейте в виду, вам нужно будет их повышать через позитив. Еще расскажу, я не могу сказать, что вот прям такие ситуации сложные, что там все предопределено, свыше и все такое. Нет, вы на это можете повлиять запросто, потому что легко. Выпали все малые арканы, говорящие о том, что это скорее всего ваше общее настроение и энергия месяца будут такие вот то есть как только вы меняете энергию вы меняете и все остальное потому что когда нету настроения закрываетесь и ясное дело что ну, и рай не мил потому что ну, падаете падайте вниз на низкочастотные энергии и вибрации и отсюда все видите через призму, ну не очень приятных ярких красок. Ну такой вот месяц, это не очень такой позитивный для единичек двойки. Красный камешек. Смотрим ваш месяц. А у вас прям месяц. О, для вас очень важный. Потому что здесь сразу две карты, ладно. А, начинается а, расклад с а, высшего суда, обновление какое-то, да, и смерть, да, здесь что-то такое у вас интересное будет происходить. Так, а, общая энергия, общая энергия у двойк. А, Перерождение, перерождение, выздоровление, исцеление, очищение, завершение. Самое главное завершение. Завершение, переоценка, переоценка вещей. Для кого-то семья будет очень важная. Прям главным спектром все, что с ней будет происходить. Вот. А, знаете, хочется сказать, такая генеральная уборка. Генеральная уборка в вашей жизни перед началом э, чего-то э, важного. Такое чувство, что вот куда-то меня э, зовут, куда-то меня манят. Что-то я хочу сделать другое в своей жизни, более глобальное, что ли, более важное. Э, хочу, вот эти вот желания будут такие, да, вот хочу, хочу, хочу. И причем хочу не в плане материальном, земном, а в плане такого, вы знаете, вот что-то для души. Глобальные. Например, если там про семью, да, хочу семью, либо хочу какую-то вот другую семью в плане что в ней было больше ценности, более душевности, более открытости, как-то, знаете, вот хочу справедливости, что ли, искренности, честности, правдивости, вот что-то такое, какие-то такие энергии, очень высокие, месяц будет важный, завершающий. Что касается финансов, у меня такое чувство, что вам не до финансов будет, потому что выпадает аркан влюбленных, говорящий о анализе ситуации. Да, вот Все-таки вот общая энергия она вашего месяца она будет влиять на вас. И здесь за деньги надо будет как будто бы бороться, да, какая-то вот конкуренция присутствует. Денежки будет, но не так много. Попажу Пентакли, я не могу сказать, что вот много денег будет. Я бы сказала, склоняюсь больше к тому, что вот какой-то недостаток. Может быть, будут какие-то подарки. Маленькие, правда, да, но какие-то приятности. То есть если у кого-то там, например, юбилей какие-то, либо дни рождения, либо там, я не знаю, кто-то на пенсию выходит и получил какой-то вот маленький подарок своей работой, с той, с которой уходит, да, либо уволился, какой-то вот бонус, ну, что-то маленькое такое будет, вот, какие-то предложения могут быть связаны с деньгами, но, в принципе, как будто бы, знаете, деньги, они важны, но вы на этом акцент делать не будете. Здесь как-то не до этого. Хотя, ваше общение да, и коммуникация с людьми, она будет иметь какой-то вот финансовый такой оттенок. Общение, да, будет у вас, вот я говорила в прошлый, по-моему, раз расклад по вашей позиции, как-то по-новому, да, вот вы здесь как будто бы начинаете общаться по-новому. Причем так интересно. Вы э, видите себя как человека, который учится взаимодействовать с миром на равных, с другими людьми. Вот что ты мне дашь, что ты и получишь. А люди вас воспринимают как человека, который, знаете, как будто бы э, закрылся. И вот только дай мне, дай мне, да, человек, который хочет получать только удовольствие для себя. И это так здорово на самом деле. Почему? Потому что двойки всегда были на отдать, отдать. И вот сейчас как будто бы вы учитесь принимать. И людям это не нравится, они вас видят по девятке человека который кайфует допустим сама себе сама от себя он получает удовольствие да и вот он немножечко жадничает на эмоции больше я бы сказала принимает нежели отдает с другой стороны с друзьями у вас будет хорошо вот опять-таки по девятки кубков да получите, получать удовольствие наполнять вас будут как-то эмоционально вот, в принципе, все, все будет хорошо. От дома будете как-то вот отстаивать свои какие-то границы, отстаивать свои какие-то убеждения. Может быть, могут быть здесь ссоры, ссоры, конфликты, знаете, какие-то разрушения, разрывы. Знаете, так интересно, на самые ключевые моменты в раскладе у вас выпадают великие арканы, на все остальные позиции мелкие – а здесь вот высший суд, башня и аркан смерти, да, на достижение цели. То есть месяц, месяц, как, какую цель ставить? На перерождение, на завершение. Причем, знаете, завершение такое достаточно естественное, да, то есть что суд говорит о завершении большого этапа в нашей жизни, что смерть говорит о том, что отмирает то, что должно уже уйти, и вы это знаете. Но дома я вижу какие-то конфликты причем внезапные могут быть да, женщинами может быть у кого-то да не все не надо перетягивать на себя сразу здесь могут быть какие-то разрывы разрывы в отношениях потери утрата какого-то статуса то есть не обязательно там жены мужа а вообще статуса. Вот, а кто-то, может быть, здесь, знаете, может быть, здесь еще и переезды какие-то будут, может быть, какие-то конфликтные моменты по поводу какой-то недвижимости, да, отстаивания какой-то недвижимости. Может быть, здесь какие-то ситуации неожиданные, внезапные, связаны с матерью. Не знаю, о чем это, да, но здесь вот женщина, она фигурирует. Там жена, мама, важная какая-то, значимая женщина в вашей жизни. И здесь вот как что-то внезапное, что-то неожиданное будет меняться. Причем это будет даже из перемены, связанные с квартирой, с домом. Я говорю, может кто-то вынужден будет уехать, что-то продать. С недвижимостью это будет связано. Может быть, вынуждены будете как-то уехать, но здесь это будет очень болезненно для вас. Вот в новое пойти, куда-то переехать вам, это будет достаточно болезненно. Хотя, знаете, вы так или иначе готовы были к этому. да? Просто неожид... Я не знаю, как, как можно что-то внезапное, но при этом вы к этому готовы, как это сказать, ну я не знаю, например, если человек болеет, да, и, ну, и там уже взрослый, там 80-90 лет, да, и ты понимаешь, что ну, лучше он же не станет, да, то впереди к завершение жизни, как смерть, вот. И ты, в принципе, это знаешь. Но когда это происходит, это всегда как, как будто бы, знаете, ну, не вовремя. Ну, точнее, не вовремя, а? Ну, ты не готов к этому. Я не говорю, что здесь смерть будет. Я говорю ситуацию, как будто бы, вот, знаете, она вроде бы неожиданна, но вы знали, что это случится. Ну, например, когда отношение уже подходит к концу, с завершения, вдруг и неожиданно ссора, и точка поставлена. Ты вроде бы и знал, что ну, это к этому идет. вот, Но как-то здесь что-то такое. Либо, например, переезд, да, но ты знал, что вот мы дом, например, строим, да, и вот мы живем в этой квартире, пока не достроим. Мы вдруг этот дом достроили? И надо съезжать с квартиры. А я уже как-то здесь привыкла, по район такой, столько лет мы здесь жили, а теперь надо переехать в новый, в новый дом. Вроде бы, да, это мой, вроде бы это хорошо. Но вот оставлять позади то, что близко, дорого сердцу и столько времени прожили, сложно. Вот Какие-то такие моменты здесь могут быть. Что касается а, любовной темы, либо темы вообще эмоций удовольствие какого-то, да, от жизни, то здесь какое-то обновление будет, да, здесь с эмоциями что-то новое будет. Новое начало. Угу. Новое какое-то любовное начало. Может быть, даже, то есть если вы в семье, может быть, здесь будет рождение ребенка, как вариант. Если вы, например, в браке, то здесь может быть, Какое-то, вы знаете, решение принято. Будет принято какое-то новое решение. Я не могу сказать, оно приятное вам, неприятное, но вот э, какое-то новое решение. Знаете, э, может быть, вступить в брак. И Здесь будут какие-то переживания на этот счет. Что-то с семьей связано, может быть, здесь с детьми такое тоже может быть связано. Какие-то вот, какое-то обновление. Причем, знаете, вот у меня такое ощущение от всего месяца вашего, что все будет как-то на, на, на грани, месяц он как будто бы на грани, да, на, на грани радости и печали, на грани э, там, скорби и счастья. На грани и старого, вот что-то такое, какая-то такая параллель. Что касается работы, здесь не очень хорошие карты, я могу сказать. Вот. Почему? Потому что выпадает семерка мечей. Ну, какая-то хитрость по поводу вот, из прошлого. Может быть, какое-то предательство вы скроете из прошлого. Что-то здесь из прошлого будет не очень приятное, что заставит вас как-то переживать. Угу. Здесь будьте аккуратны, потому что то ли подвохи будут какие-то, то ли ну вот, хитрости, обманы. Что-то такое здесь с работой не очень хорошее. Да, то есть не теряйте свою бдительность. Конфликты какие-то. Ссоры, ругательства. Что-то что здесь на работе не очень хорошо будет. А что касается финансовой стороны, в плане третьих лиц, то здесь будет какая-то возможность, какой-то шанс. Да, если вы-да-да да, да, связаны как-то с работой. А, например, э, там, я знаю, деньги от третьих лиц. И, я не знаю, может быть, предложение, да, какой-то вот работы, да, ну, то есть здесь деньги от третьих лиц идут. Там, я не знаю, в банке, может быть, хотите что-то взять, да, либо там, я не знаю, государственные какие-то учреждения, которые вам должны дать деньги, да, здесь вот... Будет какая-то возможность, какой-то шанс получить деньги. Если вы хотели пойти учиться, да, либо вообще какая-то, вот, ну не знаю, важные, значимые моменты вашей жизни, какая-то вот яркость в жизни, да, то здесь будет очень много переживаний, волнений. Вот, либо вы будете волноваться за себя, либо если у вас есть дети, ну, краски, период экзаменов, да, очень такое вот, очень много переживаний, волнений, каких-то страхов. Так, а на что вам нужно обратить внимание в этом месяце? Урок этого месяца для вас, он будет связан с каким-то движением. С движением. С нежеланием двигаться дальше, с нежеланием э, как-то, вы знаете, выйти из стабильности, я не знаю, мне очень напоминает первую позицию, но все равно есть какая-то разность, отличие, но в принципе, да, вот здесь вот как будто бы нежелание, нежелание двигаться. Не знаю, может быть, единички смотрят и вторую позицию, да, здесь как будто бы тоже нежелание официального брака, что ли. Традиции. Вот какое-то, знаете, движение дальше я не вижу по жизни, возможно, да. Как-то изменить свое мировоззрение, сделать его более позитивным. Вот как будто бы здесь такого нету. Как-то страшно, какая-то хитрость, обманы. Не знаю, обратите внимание на свое движение вообще. Вот вы как будто бы не идете, не идете дальше. Не знаю почему. Подсказки вам на этот месяц. Колесо фортуны выпадает, маг выпадает и император. Вот подсказки. Я же говорю, очень важный месяц для вас будет важным. Вы это поймете. Он будет связан либо, если в общем завершениями, какими-то ситуациями, которые долго длились, и они должны были прийти к завершению, либо это будет а, связано как-то вот а, семьей, семьей. А, подсказки, да, подсказки. Даже я не знаю, как вам это интерпретировать. А, Знаете, вот ощущение того, что колесо фортуны, оно всегда нам говорит о переменах, что ничего не вечно, и все меняется. И а, вот хотите вы не хотите, да, здесь какая-то цикличность идет. И вам нужно будет э, решиться, да, как-то вот принять решение, найти в себе силы, э, стать более, э, вот, ответственным, что ли. Э, здесь такое чувство, что вот вам нужно будет решиться идти дальше. Не знаю куда, но вот вы как будто бы весь месяц будете думать. Это может быть опять-таки переезд, да? то есть это не обязательно брак. Это может быть как-то вот думаю, поехать на родину, не поехать на родину. Поехать в те места, где, я не знаю, где-то может быть родился или нет, или там может быть с города как-то переехать, в деревню или нет. Вот здесь что-то связано с движением у меня, с движением по жизни, либо с переездами в прямом смысле либо какими-то изменениями, либо изменения сценария вашего мышления, поведения. Да. Здесь надо какая-то вот, как проявить силу воли да, и взять ответственность. Как-то так. Такая была позиция у меня и вторая. вроде бы июнь должен быть хороший что-то я мы не знаем посмотрим ладно не будем решать <с1000> потому что то что кажется на первый взгляд чем-то негативным да на перспективу может оказаться очень благостным да и все что, что все что не делается как говорится делается во благо вот важно во что вы верите липон так позиция номер три зелененький камешек троечки Посмотрим, какой у вас месяц, что-то первые два как-то были, как-то были, Мы посмотрим, что будет по третьей позиции, да, какой у вас будет э, месяц. Так, общая энергия, король мечей у вас выпадает, общая энергия месяца, ну такой, знаете, будете как-то э, закрываться, будете держать дистанцию, в принципе, от людей, э, как, как вы привыкли, может быть, будете все обдумывать, решать, погружаться в себя, не будете делать поспешных действий, да, будете все продумывать, анализировать, прежде чем принимать какие-то решения. Такая, знаете, энергия больше мужская, нежели женская, но энергия, в которой присутствует логика и разумность. То есть пока нет эмоций, это все хорошо, если нужно как-то вот решить важные задачи в жизни. Ощущение того, что я управляю ситуацией, да, я владею всей ситуацией, и я понимаю, куда мне нужно ну, вот, направить свою энергию. Да. Ну такая, знаете, осторожность во всем. То есть прежде чем принимать какие-то решения, да, очень внимательно, допустим, там, прежде чем подписать контракт, будете очень внимательно его прочитывать, изучать. Такая, знаете, вот для профессиональной сферы, я бы сказала, для принятия решений, такая энергия очень хорошая. А вот для личной жизни, я бы сказала, здесь человек такой, знаете, который обжегся во многом, да, и вот он держит какую-то определенную дистанцию. То есть здесь вообще не про эмоции, здесь не... Не про любовь, больше какой-то такой, знаете, договоренности. Вот жизнь по договоренностям, да, вот какая-то такая. Какой-то такой момент. Я еще уточню. Королева Пендакли. Ну, здесь Пендакли выпало несколько карт, да, то есть, возможно, вас и финансовая сторона будет интересовать. Возможно, вас просто будет... Как-то, знаете, желание такое, либо чтобы вы позаботились о ком-то, либо чтобы о вас кто-то позаботился. Может быть, есть ощущение того, что вам не хватает просто в окружении таких, знаете, преданных, верных людей, которые бы вас понимали, да, либо, знаете, вот чувство какого-то комфорта, да, вот безопасности, спокойности. Мне кажется, в этом месяце все-таки у вас это будет присутствовать. То есть хорошо, пока, знаете, ощущение того, что я контролирую жизнью, вот так скажу, я управляю своей жизнью, и мне с этим хорошо. То есть нет эмоций и не надо. Мне и так, в принципе, хорошо. Мне с этим комфортно, мне с этим удобно, потому что я держу руку на пульсе. Для меня это важно. Если мы говорим про финансы, любимая тема троечек, у нас выпадает дьявол, да? Здесь вам нужно быть внимательным, здесь я действительно скажу, что здесь дьявол вот именно как будто бы перевернутое некое такое искушение в плане финансов, да, то есть денег мало никогда, не, много, мало, денег много никогда не бывает, да, и вот будьте внимательны, потому что как будто бы будут какие-то такие не очень хорошие предложения, не очень честные, Нету хороших и плохих, не, не очень честные. Какие-то предложения, может быть, мысли э, в плане финансов, да, вот какие-то вот э, искушения, вот мне надо прямо сейчас, хочу все и сразу, хочу быстро, хочу, чтобы это было легко. И вот э, что-то такое. А, какие-то, вы вот, знаете, принятия решений, да, будьте внимательны, потому что здесь дьявол у меня мне показывает, что он может искушать вас на принятие каких-то решений достаточно поспешных, хотя вы, в принципе, логичный человек. Либо здесь, вот, знаете, какие-то конфликты, ссоры могут быть, дележка, да, по поводу денег. Может быть, какая-то неопределенность по поводу денег. Но огорчение, я, я не вижу, чтобы здесь были как-то вот увеличение финансов, либо что-то связанное с финансовым аспектом, но дьявол сам по себе это козерог, да, это вот прям все, что связано с доходами, но доходы от работы, вот, но здесь я бы сказала больше как-то, вы знаете, желание иметь этих денег, нежели, как мне показали деньги как таковые, то есть здесь не об этом. Что касается а, а, общения, да, вот э, близких каких-то поездок, я могу сказать, что общения будут э -э, такие, знаете, теплые, добрые, чистые, открытые. А, может быть, общение с детьми, может быть, какое-то вот взаимодействие у вас с детьми э, сейчас. Э, либо из-за детей как-то будете общаться, либо с детьми будете общаться, либо с людьми моложе вас. Такое тоже может быть. Но общение, оно такое, знаете, теплое, приятное, искреннее, чистое, <клёх> хорошее. Может быть, будут какие-то предложения, да, куда-то сходить. Я не думаю поехать, но вот сходить куда-то, да, совместно. Такое, такое может быть. Вот почему мне кажется либо с людьми моложе вас, либо какие-то предложения, вот именно, ну я не знаю, с детьми. Либо какие-то люди новые, да, вот вам, ваша жизни, они вот вам будут предлагать как-то, вы будете общаться. Не знаю, может быть, там клиенты какие-то, вот общение. Ну, то есть общение здесь идет с людьми моложе вас. Если мы говорим о том, как будут обстоять дела в вашей семье, в вашем доме, то здесь вот хорошо, прям вот позитивно смотреть с одной стороны с другой стороны здесь может быть еще здесь у нас выпадает шут да, и э, аркан звезды то есть кто-то может опять-таки дети могут уехать из дома либо люди э, младше вас по возрасту может что то в отпуск поедет вот, э, хотя я не вижу такие дальние какие-то поездки, все-таки шут это у нас про э, пешие пешие э, путешествия какие-то больше передвижения ногами вот но хотя звезда это дальняя дорога то есть ну здесь по-разному либо здесь может быть рождение до да, какого-то ну вот долгожданного ребенка может быть в гости кто-то приедет да? Может быть, в доме вот какая-то реализация ваших желаний, какое-то новое начинание. Именно это связанное с домом. То есть это будет очень сильно вас по десятке кубков переполнять эмоционально. Наполнять прям. Что касается любовной да, сферы, в любви у нас работа. То ли работа на первом месте, да, а самолеты потом. Нет, наоборот, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Вот. Либо здесь работа. Работа, либо все ваши эмоции заполнены работой тем, что... знаете, эмоции такие, которые у вас есть и так каждый день, вот так скажу, н не что-то такое новое, хотя король жезлов вот дает нам <смех> жару, хочется сказать, огонька, э какая-то, вы знаете, э яркость, э она все равно будет присутствовать, либо у вас желание этой яркости проявления да, будет, либо э как-то, знаете, эмоции себя показать, как-то с людьми пообщаться, чтобы вас заметили, Такое будет. Хотя иногда будут проходить некие э, обиды. Знаете, вот как-то... Может быть, даже, вот я говорю, может быть, даже кто-то из людей будет уходить э, из вашей жизни, но у меня почему-то такое ощущение, что это как-то с работой связано. Я не знаю, кто-то может увольняться. И не имею в виду вас, я имею в виду, кто-то на работе будет увольняться. И вот вы как-то, это в вас будет... Э, для вас это как будет иметь какое-то отношение к вам. Не из-за вас, а вот как-то это, я не знаю, может, это повлияет как-то на вас эмоционально. А может быть, это для вас станет каким-то шансом да, на работе. Причем так интересно, я говорю про эмоции, а у вас вот работа выходит. То есть эмоции как-то у вас связаны с работой. Может быть, кто-то получит какой-то шанс, да, возможность на работе и ну на повышение к примеру и это вот будет переполнять вас эмоциями а вот профессиональная сфера у вас выпадает девятка пендакли да то есть как раз таки карта говорит о том что все хорошо вы ощущаете себя на коне вы ощущаете себя нужным человеком востребованным человеком человеком с изюминкой да такой знаете вот человек которого замечают, к которому относятся с уважением, могу сказать. Есть готовность работать, вы умеете, знаете, как зарабатывать. Да? По крайней мере, перспективы вашей работы, да, они такие многообещающие. Сказала многообещающая, выпала башня. Бабамс, потом неожиданно. И э, четверка жезлов. Что-то неожиданно, внезапно э, разрушит какую-то вашу стабильность. И знаете, что может быть? Здесь может быть, вы как будто бы, э, рабочее место, оно у вас как-то изменится. Я не знаю, может быть, вы переедете в ну, ваше предприятие, если вы где-то работаете, да, там завод, организация вот, как-то ну, перемены, изменения в помещении, да, помещение смените, как-то недвижимость, да, может быть, кто-то, например, там, если вы работаете на себя, вы как-то новый офис, может быть, арендуете, может быть, кто-то купит новый офис, да, для себя, такое тоже может быть, а так, в принципе, на работе могут быть какие-то внезапные изменения в, в, в стак, устаканившемся в стабильном каком-то режиме то есть то что давно давно было да длилась вот там какие-то перемены идут mm -hmm. перемены может быть каком-то э, что-то что было стабильное да оно будет меняться как-то на работе может быть в каком-то подходе да может быть будет меняться режим работы там я не знаю больше будете работать, может быть меньше, может быть как-то зимнего времени переходите на летнее время, я не знаю, может быть кто-то как в режиме работает, например, какие-то вот изменения того устоя, устаканившегося, который у вас был на работе, он будет меняться, он будет меняться. То, что касается партнерства, да, здесь у вас как будто бы идет расширение, какие-то перемены. Перемены в партнерстве, э, либо э, завершение, либо начинание, новые какие-то возможности. Знаете, у меня такое ощущение, что вот как будто бы новая любовь может войти. Либо, да, вот два туза прям, туз кубков и туз э, жезлов, и аркан мира. То есть здесь какие-то завершения и начинания чего-то нового. да, Это могут быть партнеры как на работе, так и партнеры в личной жизни. Может быть, новая действительно любовь, для кого это важно, для кого это актуально. Новые какие-то контакты, новые а, общения, появятся новые люди, которые будут с вами как будто бы, знаете, на одной волне. Если это, например, работа, да? а, партнерство, если это на... Вот, а если, например, дело заходит за клиентскую базу, да, то у нас выпадает здесь пятерка пендакли. То есть клиенты здесь как будто бы не платоспособны, да? те, которые не могут оплатить, да, то есть клиенты, у которых нет денег. Вот я не знаю, почему я это сказала, видимо, для кого-то это важно. Да? То есть, здесь как-то сложно будет. Если, допустим, вот я говорила, что вы будете открыты к общению, да, такие, знаете, добрые, ну, добрые, чистые, открытые, будете говорить о каких-то своих идеях, размышлять, как их можно воплощать, какие-то задумки, ну, то есть такой достаточно позитивный настрой, то люди, например, вас видят как человека, я бы сказала, ну, духовно нищего, да. То есть человеку, которому, например, не э, добродетели не совсем знакомы. А знаете, это связано, сразу скажу, почему, потому что вы же король мечей, королем мечей выпадаете таким, знаете, очень э, жестким, конкретным, э, суховатым человеком. Вот из-за этой сухости, ну, то есть она у вас в силу вашего прошлого опыта выпадает, а люди вас видят из-за этого, как, знаете, человека бездуховного, потому что вот слишком вот эта вот сухость и логика присутствует, То есть как будто бы они не видят ваших эмоций, не видят вашей доброты, вот этой вот э, чистоты. Хотя ваши намерения, да, вот я сказала здесь, они какие. А люди вас этого не видят. Они вас видят человека, который, я не знаю, там проходит какой-то кризис, человек, который не готов вкладываться, то есть ну, нещедрый человек. Вот, интересный такой момент. Если мы говорим, например, о обучении, да, как-то там, философии, изучения иностранных языков, поездок куда-то за границу, я бы сказала, знаете, вот если про поездки за границу, где-то 50 на 50, я не совсем даже где-то процентов 40 кто-то из вас может поехать. Вот, я бы не сказала, что здесь есть, хотя, в принципе, указывает эм, аркан звезды, да, на дальность. Вот, но здесь нет ни колеса фортуны, ни колесничего, да, что-то, что изменение. Хотя есть эм, аркан мира. Поэтому я, декларю, где говорю, где-то процентов 40% вы сможете поехать за границу. Но если вы хотите обучаться, да, вот здесь какое-то новое обучение начать для себя, очень, оно будет очень важное, значимое, вот, и здесь надо будет очень хорошо подумать, потому что оно будет иметь сильное влияние в вашей жизни, оно как-то вот поспособствует вашему духовному росту, да, то есть как-то сильно повлияет, аркан суда непростой аркан, а выпавший на позицию обучения. На яркость красок, я бы сказала, здесь идет такое, знаете, зачистка, зачистка, зачистка вашей жизни, да. И аркан смерти выпадает, конечно. То есть здесь вы претерпеваете какие-то важные перемены, да. То есть пока, я бы сказала, не до яркости жизни, не до каких-то таких, знаете, важных моментов. Здесь должно что-то, знаете, завершиться, прежде чем начнется новый какой-то цикл. Что касается ваших целей на месяц, что вы будете ставить, они будут иметь характер тройки педаклей, начинание чего-то нового. да, То есть вы будете больше строить, вкладываться да, сообща что-то выстраивать медленно, не спеша, не торопясь, но что-то уже новое, заделом на будущее, За делом на комфорт, заделом на... То есть в этом месяце сразу вы не сможете получить достижение той цели, которую вы себе поставите, но за делом на будущее, да, это будет очень позитивно. Что вам нужно будет проработать в этом месяце? У нас выпадает аркан Луны. То есть вы здесь будете прорабатывать либо какие-то материнские сценарии, либо какие-то очень глубокие страхи, либо то, что не проявлено, то, что непонятно, необъяснимо, какие-то свои проекции на других людей. Знаете, ваша желание как-то вот наполнится для себя и получить удовольствие от жизни но получить для себя то есть вот сценарий как будто бы вы не будете знать не будете понимать как получить это удовольствие от жизни как насладиться как наполнить себя как реализовать аркан мага да как реализовать то что вы хотите какие-то свои желания то есть здесь еще до конца это прояснено не будет будет какие-то вот может быть даже страхи будут на этот счет да то есть вам нужно будет в этом месяце обращать внимание на луну там где что-то мутное, непонятно везде должно присутствовать прозрачность и правдивость честность это очень важно. То есть вы будете в этом месяце делать переоценку своих каких-то ценностей, что-то пересматривать, вот, и будете вскрывать какие-то свои страхи. И с ними вам нужно будет работать. Но это здесь не страхи в плане тревоги, сомнений, волнения. Страхи, которые, знаете, вот больше склонны к фобии, причем эта фобия, она как-то э будет проявляться вот именно с дьяволом. Причем смотрите, как интересно, у нас выпадает, значит, дьявол и луна, такие вот магические моменты. В коммуникации будьте внимательны, я бы так сказала, да, то есть будет какое-то вот влияние на вас, я говорила там, Нет, это было в предыдущей позиции. Хитрость. Здесь, знаете что, здесь какие-то мысли, вот такое ощущение, что какие-то люди могут вас как одурманить, что ли. Либо какие-то мысли у вас будут, да. Не очень, не очень позитивные иногда в каких-то моментах, потому что дьявол будет искушать, «на, возьми, на, это легко и возьми это быстро». А когда ты будешь за это платить, мы потом с этим разберемся. Вот здесь вот, какое-то вот влияние будет не очень хорошее на ваши мысли. Хорошо, подсказку вам на июнь месяц. Так, двойка, двойка, император. Император у нас сегодня выпал во всех позициях в трех. Вот, здесь важно будет, наверное, ну, вам нужно будет как-то определиться в этом месте, подсказка, да, то есть будьте более уверены, я бы так сказала, да, будьте более уверены, потому что для вас важно будет в коммуникации это, хочу сказать, будьте непоколебимы, да, в каких-то моментах. Отстаивайте свое мнение, но имейте в виду, что у вас выпадает король мечей на энергию месяца. То есть не будьте жесткими, да, не рубите с плеча. Будьте, как-то знаете, терпеливы чуть-чуть мягче. Не нужно быть закостенелым в каких-то своих взглядах, но при этом нужно быть уверенным в себе. Потому что что двойка мечей говорит о каком-то неуверенности в принятии решения, что двойка жезлов говорит о том, что вы топчетесь на одном месте, все как-то не можете принять решение. То есть прежде чем, даже не прежде чем, а принимайте решение тогда, когда вы уверены. То есть если вы не уверены, просто не принимайте это решение и все. Вот. С чем у вас связана вот эта вот неуверенность, о чем Ну вот страхи выпадают, девятка мечей, страхи, хитрость. Понятно, сейчас выйдут все ваши сценарии. Вот. Больше здесь, я бы так сказала, будьте уверены. да, Делайте то, во что вы верите. И поступайте так, как вам кажется, что это правильно. На, опирайтесь на свой внутренний стержень, но при этом учитесь сделать этот чуток, знаете, мягче, когда вы будете отстаивать свои границы, то есть не жестко, потому что вы можете ну причинять боль. А вы человек такой, знаете, мягкий, который скрывает, знаете, как черепаха, которая панцирь, носит только для того, чтобы вот это вот свое мягкое тело, да, закрыть, покрыть, чтобы никто не причинил какой-то вред. Вот, вот такой был расклад для вас сегодня троечки на месяц июня. Причем интересно, что из всех трех позиций самой позитивный, в первый раз за много-много месяцев вот тройки вышли достаточно позитивные по сравнению с другими позициями чему я безмерно рада за вас да? будьте только внимательны вот здесь вот дьявол и луна да либо сами себя не одурманьте либо не станьте предметом одурманивания кем-то другим а я с вами прощаюсь до э, новой недели хочу пожелать вам всем отличных выходных хорошего, солнечного, теплого, доброго, мирного июня. Всем вам всего самого наилучшего. Пока-пока.